Танец – культурное наследие наших народов. С ним раскрываются лучшие черты характера горцев. Мягкая поступь и острый кинжал. Искренняя улыбка и чистые помыслы. Каждое движение танца наполнено духом свободы. Он орел, она лебедь. Он страсть, она любовь. Мы древний и богатый вид искусства. В нем наши обычаи и традиции, в нем наше единство. Танец – это душа народа.